Я на первом канале снимался, мне уже поверим. Да, да, Жень, Жень, Жень. Женька у нас снимался на первом канале с этим Гордоном. Да? Привет, передай всем. Привет, да, привет. Вот так, маши. Да. Да, все. вс ⁇ А? А, Четвертый приехал. серьезно, на первом канале снимался уже мужчина. Ну, тогда интервью нам дать. Дай интервью-то, друзья. Ну, ты же уже звезда. Говорю, говорю. Привет, передала. Она ко все мне обещала, нормально все, в гости приехать так и не а? было. Дура да? что ли? Нет. Ладно, давай попозже, сейчас поговорим. Ну, пока фабрика работает на опечатане. А что? Я знаю. А у тебя сколько детей? Я не знаю. официально один. Понятно. Давай, давай. Привет, скажи всем. Я вот такая. Давай, давай. Большая девочка. Женька у нас, да, первый канал снимался. Жениться приехал ведь, Женька. Сейчас расскажу. Не убегай. Она, Она не смотрит мой канал. Но может, в скором будущем увидим. опять. нафиг Теперь ты на первом был, теперь у ну, Зельки на канале. Теперь еще третий канал, куда пойдешь? Тик-Ток! Тик-Ток называется, не она, она, кстати, Тик-Ток снимает, Жень! <связь> Ой, не могу! Все, короче... Ой, надо... Да Это ты человек, все, красавчик, нормально. Все, Минскую, Жень, что ты? Я говорит, на первом канале снимался. Да. Познакомьтесь, Евгений Москва. <смех> <смех> Женька Москва, я не думала что у тебя такой погоняла Женька Москва <смех> Ça. Ты. Понял, что Ты не <с tranche> <даже> платить <подходит>. нужно. <с> мне ничего не. Тебе первый сказал, сколько заплати. Ты по соседски близко мне. Да. Ей, hey ты снялся уже все. <с> <с истец> Ладно, все, пока. Стесняется. Он у нас на первом сидел, его пол страны и видела, если не больше. Меня тоже. Да. Я, Да. <связываем> <связываем> нет, нет, Тиктокер обузили, бузели их. Давай, давай, давай. А чего <связываем> у меня дети валяют, все выкидывают? Нет, Короче, не не друзья, еще включаюсь. Мне... Я спрашиваю, Жень, а для, там, чего я для чего его? ты я полынь его сорвал? Его. Давай, объясняй, для не чего. Что Че ты там будешь делать с бани-то? Не подрезаешь, ничего. Дыру. Просто полынь? Нет, не у я сейчас вместе пью, если хочешь. Да? Еще что добавляешь туда? Ну ты мне говорил без камеры, что добавляешь-то? А на кухне? Не скажешь? Жадину, говядину, чеснок он добавляет. Ладно, все, я сказала. Короче, все, говорят, прощает. И противовирусное все очень шик. Никакой коронавирус его не зацепит. Он в Москву поедет ведь скоро, вот он лечится от всего. Так у меня уже на коронавирус был, у меня не было. Не что было? Что ну и слава богу, радуйся. Рядом спали? А потом тоже Нету? Да? Все, отключаюсь. Закурил Женька у нас. Пошла козлу батвудам. Петушок маленький. Козел, Буня. На. Еще нюхает дверь. Ну, молодец. Он так-то страшный. Я с метелкой пришла. Ну, съел, надо бежать. Викторию посадила. А работает девушка. Заловище обсыпала. Подкормила. Да, спроси. Чего, Боня? Не Боня ведь. Как его зовут-то? Ой, забыла. Бяшка. А ты где бороду-то набрал себе? Это что за бородата у тебя такая, а? Это что за такая челка-то у тебя, а? Заколки себе нацеплял. Дай уберу. Ух ты, блин. Не поддается еще. Бодаться идет. Надо бороду, наверное, обрезать, а то не терапия у него так не упадет. Вот, Гузелья Батьковна работает. Я все работаю. Я день и ночь все работаю. <клёх> <Я. Я сколько? клёх> Наташа нянчится у нас. Наташка нянчится, Гузелька работает, а я с Мечелкой за козом хожу. А Она снимает, ходит. <клёх> Да мне похудеть. А поздороваться. Всем привет. Иди кослов снимай. Да от козла, О, смотрите, цыпленок. <смех> цыпленок. Поздоровайся. Динара. Это да что? А, да нет. Чё? Оператор Даниил Сергеевич Окунев. Угу. <связь> Поздоровайся. Кого? Так, и, вот, и вот мое лицо. Так. О, стоит. Ружь не трогать, а то Давид заругает. Давид? На шома курять не будет. Я умею использовать нож. Я не маленький как ты. Я тоже умею. Держите кому Но, что, говоришь. На жопу не будет. Так. так, что пакет набрала? Где тут кунку? Я полторашку нанесла. А чего? Мам. Всем привет. Угу. Привет. Морковку жуй. Дарина, привет, а ты скажи. А ты скажи. Привет. Морковку жуешь. Угу. Давай жуй, жуй. У мамы гузели вкусная морковка, да? Угу. У мамы моя вторая. Да, вторая мама угу. твоя. Она, на похоронах сказала. А а, ты тоже мой сынок, что-то разговор был, ты тоже мой сынок. Ага. Типа все дети, это мои дети, я помню. Да, да, да. И он все мне говорит, моя вторая мама. Как видео новое выходит, говорит, мама Гузеля, мама Гузеля, мама... Так, Он звонит. не может ее тетя Гузеля назвать. Вот мама Гузеля и все. Ко мне звонит и говорит, привет, мам. Я говорю, привет, сынок. А ну что, вот уже один раз назвал, так все, я ведь не... Про... Семеро у меня детей не шестеро, а, только да. седьмой-то у меня вот живет где-то, приезжает потом. Да. А, Данька-то... Да. Ну все, уронил. Вкусная пусть... морковка. Паша, я тебе эту камеру дам. Так. Знаешь, что такую камеру? Как называется? Соня. Да. Угу. Соня что-то такая. Пошли. Пошлите, запах нюхать. Женька позвал, полынь замочил. Идите, говорит, запах нюхайте, говорит, мы пошли. Я понюхаю. С камерой не ори. Понюхать дай мне. Я без камеры никуда. Ладно. Дядя, кто взял, зашел, я не, ри... не пущу. Я речу. Ой, стой. Я боюсь. Давай быстрей. И не кричи. Здесь, дядя Саша. Ну, ну, ты... Ушли? А, ну всё, можешь кричать тогда. Давай. ой <говор> Ой, класс! Ой! Да? мяту заложил. Мята? А это надо вот это сейчас а а, а Туда поставь. А, вообще, класс! Вот так, да? Зачем обшивать у него? Это ч ⁇ твоя маска? Не снимается. Тело или ходишь? Одевай. Алло, да. Алло? Есть можешь иметь... Да, не, Тикток можешь сняться. В Нет, этой шапке не Я пошла А меня попарит кто-нибудь? Да, по Пошла я в баню. А ты приглашаешь? А? Купил? Фотку скину. брат. Все, баня, видишь, что классно все, у все, него все, все, там, я. да? Ну давай, давай, сейчас у меня руки мои ну, Кого... Сейчас посмотрю, дай посмотрю. Кого зовешь? С Москвы а -а -а. Ой, классно у тебя в бане вообще. саш, Саша там сделали ну, с мамкой. Мы, 3... я строил маленькую. Да. Так он переделал нынче, крышу все сделал. Знаю, да. Ты это в Москве был? В Москву. Москву был он. Москву работает, живет. Давид, у меня мешок ты сюда подвинь? Сюда. Да. Конечно, неудобно. Ты вывали прямо на Викторию из. Да, молодец. Вывали на Викторию и сложишь аккуратно. Да, конечно. Вот. И сложи у... около этого. У Виктории. Помидоры у него там ящика вам не хватит что? <решит> <решит> <решит> <решит> Ты не увезешь столько. Ты <решит> сейчас будет у меня раскладывать, да? Дай. Салам алакум. Это морковку все моет. Мой, давай помогу. Давай. Давай. М -м -м. О, подожди, грязненькая. М -м. А гузеля все работает, потелица. Все работает и работает. Маме помогаешь? Гузель все работает, поте лица. Да. А я приехала в гости, я сижу смотрю. Гузелька вот такой человек, всеприимный, да? Да. Разговаривать со мной не хочет, времени говорит нет. Надо работать, все надо закончить до приезда мужа. А при чем здесь муж? Ну, чистоту, порядок, чтоб видел. Да, конечно. Чтоб знал, все... что она я... такая чистоплодная, порядочная. ради своего огорода делаю. Давай мусор уберу. Ты где лазила, девочка? вот Тяма. вот Тяма. Привет-то передай всем друзьям. Пилет. что, все, привет, надо что-нибудь говорить. Да что-нибудь. В садик когда пойдешь? Школа. Скоро у нас садик работает, а у вас нет? У нас, уже у нас открыли. У нас 1 уже позвали... Сынок, Сейчас. куда пошел? Вчера уже считает, убирает траву. Сюда не лезь, мама, траву убирает. мама убирает. убирает. траву. Оператор снимает. Иди, Бонюк, иди быстрее, она... О, москвич пришел. О! О! Женек. Ты не только теперь мужское, женское. Гузелин канал прославит. Скажи всем привет. У нее подписчиков сегодня по, по, по, по, это. Гузель у тебя по, по подписчиков больше станет. После банки он забежал кваску попить. С легким паром. Еще сделал пар. Давай дядю снимай. Иди понюхай, иди понюхай, как. а теперь смотри, мяты как сделать. иди сюда, нет, там еще покруче сделала. А мы если зайдем, заведем понюхать, мы оттуда не выйдем, пока нас не попарят. Она стоит себе там, а что у меня всегда там, это джибелька маленькая, слышишь, вот такая выгребает. Ты что, сейчас покажу. А, Женек, Пока. Дай сюда. В красных трусах, да? Калин ну, да. Качок, Калин Келэнь. А что? Я шоку не носим. Подписывайтесь на канал Гузели. Вот такие мы соседи, да, Гузели? О! Нам Меннам похуй. нам до пизды. Как вкусно пахнет. А вкусно пахнет, конечно, сосиску жарит. Шашлыки пожарите, а колбаску жареные хотят. Шашлыки в погребе лежат. Давай, вытаскивай, что жалко, что ли? Что? Давай, не а, съес. А -а -а. а -а -а. Давай, шашлыки-то, дети ждут. Смотри, как я похудел. Как кипарист стройный стал. Тебя не кормят? Хватит уже, я сам себя высушил. Заниматься же надо, занимаюсь. В Москве-то тебя не кормят, что ли? Кормит. Мама, наверное, сейчас пирогами, борщами тебя Больше балует. Ногами. Бесполезно уже. Бесполезно. Не в, коня, не в коня корм. А было Нет, вот такое. Не... Как у меня? Нету. Ну, живот. как у меня. Видишь, ну все, все теперь увидели, не только я. Иди. Давай все. Не, я не по твоей, это, не, не, не, не конь, конь. Не мой конь, конечно, не мой конь. Я покруче девочки. Иди давай конь. Мо... Ну у тебя же московский, я там, Арицкая, иди баню. Да, давай. давай иди. Иди потом прибежи, с легким паром тебе. У меня музон будет А я вижу, чувствую, слышу. Давай, кай. Они так отдыхают, я работаю, они вот так сигарят. Смотрите, морейские песни. Москвичи, бар. Ай, москвич. Когда ты москвичом стал? Шок-та, шок это шоктами, это Шок-та, монет. шок <связывание> <связывание> <связывание> Друзья ставим лайки. По морейские песни поют. Танцуют. Зажигают. Одна гузелька только пашет Некогда да. зажигать как <связывание> хочешь? <связывание> Шапку снять надо. Ой, ковра, что, ковашта! что, что сордены, мама что? же! едем кандзев. Батарды, не Это московские обжоры. Я, я Я знаю. Да. Че пойдем, дети уже идти надо. Да. Ковра оставь. Ой, Гузе, знаешь, это же Мапаренга. Смотри, что. Чего не даете песню и допеть? Она про меня песню поет. Вот все залезли. ко мне. меня по мориске, чего? Да ушастые? Иди ножик убери, Заринка все час, проснулся. я уберу нож, чтобы мне это не было подохнуть. Я еще буду, земля трясется подо мной, нахуй. Давай танцуем красиво. Это Женька на первом канале снимался, говорит. Да? Ура! Убери свою шляпу-то, зачем прячешь-то, у тебя Ура! уже видели? Она очень знает. Она очень знает. гремит. Что там делают? Шпили вели. Короче, пошли белье надо собирать. Будешь танцевать? Ну танцуй. А, а что за коммерка? А о, как у меня, у меня, слышь, у меня черная сулька. Да?